Сегодня субботний день и опять нельзя выезжать из Валенсии в эти выходные. Соответственно, все люди пришли в парк русло реки поиграть, позаниматься спортом, позаниматься с детьми. Ну и я представляю, что на пляже, потому что погода сейчас соответствует тоже этому. Полиция предупреждает, что можно собираться только по два человека. Но естественно такого здесь нет. Так что по два человека здесь как-то с этим напряжно несколько. Ну и как же без беспокойных попугаев У них на пальмах гнезда И конечно от них очень много шума А здесь в парке Специальная такая вот детская дорога Где можно изучать правила дорожного движения со знаками, со светофорами, все как полагается.